Голковские ученые изобрели контактные линзы, которые позволяют видеть людей без одежды. Правда, пока они работают нормально только в бане. Олиптико. Разговаривает два Даркумана. Один говорит, ты что это сегодня, какой-то помятый, разбитый? А второй говорит, да, ехал на и задумался. И что? Да, три круга проехал. <связывая> <связывая> Издержки профессии, Мартина Мартыновна, проработавшая 35 лет той яркой, по привычке, когда дома набирает чайник воды, манет кран. <связывая> Придумал новую диету. Перед тем, как сесть за стол, нужно отжаться от пола максимальное количество раз. Во-первых, больше сжать не захочешь, во-вторых, Трасутся руки и много все ими не съешь. Подруги собрались в ресторане. Одна говорит. Ой, девочки, как я комплексую по поводу своей внешности. Вторая говорит. Ты чего? Бери пример меня. Я вот вообще не комплексую по поводу твоей внешности. Сегодня утром. Начальник собрал у всех телефоны, якобы для установки бизнес-приложения, посмотрел, как мы его за записываем. В общем, ни у кого премии не будет. Наверное, некоторые помнят, была такая передача «Доступное жилье". потом куда-то пропало. Сейчас, наверное, можно сделать такую передачу э, «Доступные макароны» или «Доступный аспирин». Идея платить астрологу, чтобы он каждый день советовал твоей женщине избегать крупных покупок. <музыка> Говорят, что муравей может перенести груз, который превышает его собственный вес несколько раз. Фигня все это. Я вот могу перенести груз, который превышает мой вес 30 раз. Правда, за несколько раз и сильно материал. Подписываемся, кликаем на колокольчик.